Ярослава, я из Германии. Я фармацевт-технолог, работаю в области косметологии, перманентного макияжа. Все свое свободное есть, время, время посвящаю своим детям. Дети – это самое важное в моей жизни, и поэтому я их очень люблю. О Елене Нечаевой я узнала из интернета, когда я искала ответы на свои вопросы. Я наткнулась на кучу роликов большой информации, которая была вообще-то никому не доступна, но в свободном доступе оказалась в интернете. Я подумала, что можно поискать еще более глубокий материал, ну, больше информации, начала смотреть и следить за ней. Окончив свою учебу, я начала работать в фармацевте в аптеке. А проработав там пять лет, параллельно развивалась в сфере косметологии. В работе фармацевта мне все нравилось, но я никогда не хотела иметь собственную аптеку, но в то же время не хотела на кого-то работать. Я хотела быть независимой. И поэтому я перешла постепенно, плавно, столько на косметологию пермотники. Я выбрала Лену Нечаеву как преподавателя в этой сфере, потому что она была очень простая. Как мне показалось, ну это и было на самом деле так. Она нет, открыто говорила нет, на все нет, темы, нет. не пыталась э, продать свой аппарат, или свои иглы, или еще что. Я приехала к ней со и, ну, и получила. А до того, как приехать э, к Лене, я не умела делать много вещей, многих вещей боялась. И не знала, э, как правильно это делать. Допустим, постановка рук, натягивание кожи... Э, Боялась делать губы, потому что боялась, что они будут кривые или какие-то будут синяки или еще что-то. Изменилось все. У меня есть. Уверенность. Я не боюсь больше делать эти вещи. Я научилась делать многие вещи, которые я думала я делаю правильно, но это было не так. Я научилась их теперь делать правильно. Если взять мои работы до курса, сравнить такие же работы после, то будет видно, что и по времени делается намного быстрее, и, ну, и увереннее исполняется работа. А в первый день обучения мы делали брови, в разных формах. Азиатская, смешанная укладка. Второй день был полностью посвящен губам. Потом был день вверх. Потом был смешанный день. Все все у нас было. Самое яркое впечатление за весь курс было, когда я увидела Лену в живую. первый момент, когда она открыла двери, я ее видела. Она запрыгнула в, в Прямо из Ютьюба. Прямо в комнату. Первые мои ощущения при процедурах, в которых я была не уверена, Лена всегда помогала, и такой бешеной неуверенность в чем-то у меня не было. Школа Елены Нечаевой дала мне уверенность, чтобы добиться в конце концов хорошего результата. Елена Нечаева прекрасный педагог. Я оцениваю работу Лены на 5. А Если вы не уверены в себе, делаете кучу плохих работ, кучу коррекции после каждой процедуры, то я вам очень рекомендую посетить эту штуку.